На, на, э, на, да хватит, люди, я военный, да, давай хотя бы без тебя, их уже двое, они штурмуют корабль, мой, я хотел их, я их хотел штурмовать, а в итоге они меня штурмуют. Всем привет, с вами Лев, это новая серия по техно -хоткору. это у нас четвертая серия, и, короче, меня гребанная птица убила, прям перед началом этой серии, вот это, блин, вот эта птица меня грохнула, нет, нет, стой, отпусти меня, пожалуйста, что происходит, нет, Умни, твай, 120 жизней, капец, меня опять грохнули, блин, так, отлично, я опять здесь заспавнился, ну его нафиг это место. Новая база. Так, отлично. Надо сундук забрать. не не не не Тихо. Так, надо какой-нибудь меч сделать себе. Так, где она? Где-то здесь. Так, есть. Короче, прям перед началом... Сей, она меня грохнула. Твай. умади, умади, Блин, нет-нет. Так, тихо. Может быть вот так хитрануть? О, получилось. Э, Э? Это нормально? Короче, меня раздавило что-то. Это немножко странно, ладно. Кстати, по-моему, у меня вещей меньше, чем было. Или нет? Это все вещи? Странно как-то. По-моему, все. Ладно. Так, делаем вот так вот. Короче, в этой сее я хочу сделать бензопилу. Да? И я думаю, что это у нас спокойно все получится. Так, вот эти твари, я их не люблю, если честно. И патроны, кстати, у нас заканчиваются, 24 всего осталось. Ладно, короче, в принципе, давайте будем начинать. Я не знаю, куда она улетела, эта птица. Вообще, я бы сейчас бы поспал. Если что, я сделал кровать. Вот она, она. Э, ты чё? Азуитовый я япер какой-то. Нажал на кровать, и оно появилось. Э, э, э, куда меня тянет? Вроде уже никуда не тянет. Так, все, давайте поспим. А, я, получается, здесь еще ни разу не спал. Понятное дело, я же заспавнился там. Там, где не должен спавниться. Вот она твайк. Вот, блин. Она мне сейчас все планы попохтит. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Блин, офигеть у нее жизни, конечно. Я надеюсь, что с нее хотя бы алмазы какими-то упадут. А тут так вообще нечестно будет. А, ее вот так можно убить. Ланая! Главное... Блин, она меня поймала. Умии. Умри, есть! Есть! И я получаю осколок из Маина. Плюс какие-то кристаллы. Что это такое? Ты нормальный меч. Прикольно. Так, все, окей. Давайте я сейчас положу эти вещи. Блин, на самом деле я ее, блин, так долго убивал, блин, у нее целых 120 жизней, блин. На самом деле это плохо. Вообще, я хотел бы на военных уже напасть, но я понимаю, то, что у меня нету никакого даже оружия. Но сейчас оно, конечно, у меня появится, когда я сделаю эту бензопилу. Да, вот она она, в принципе. Вот. Нам, в принципе, нужны вот эти механические детали из железа. Нам нужны пластиковые листы, которые у меня есть. Целых 7 штук. И, кстати, я еще вот что хочу рассказать. У меня появился целый один алмаз и изумруд. Они появились как раз от, от этих фигулек, которые здесь постоянно гуляют. В этой пустыне. Да. Нифига себе здесь вещей. Вот от этих Короче, когда я буду носить железо или какие-то драгоценности, они будут на меня агриться. Я, короче, понял, как это работает. Что-то такое. Тихо. Тихо. Ай, блин, опять этот грёбаный эффект на меня наложили, когда я прыгать не могу. Ну ладно. Так, ладно. У меня, кстати, сейчас сломаются железные ботинки. И как раз, вот буквально до начала сеи я э, выбил из зомби солдатские ботинки. Поэтому мы их, скорее всего, использовать и будем дальше. Так, давайте это все сейчас уберем. Как-нибудь вот так вот отсортируем немножечко. Вообще у нас еще еды нету нормальной никакой. Сейчас поем. Так, это что такое? Епульсион, это что значит? Не знаю. И что еще нам нужно? Нам нужно, в принципе, достаточно много железа. Чтобы скрафтить пластины железные, не вот эти, нам нужно, короче... Нам нужно железо Другие железные пластины Вот так вот мы делаем, получаем вот такие вот железные пластины Из Таункрафта Да, если что, он здесь тоже есть э -э Хорошо, топливный бак у нас тоже где-то есть А именно вот здесь вот, да Наверное, я заправлю топливным баком, который не пустой Да, чтобы сразу у меня была какая-то Какой-то какой бензин, да Что это такое? Железная ствольная коробка крафтится из кусочков вот этого так а у меня есть вот эти штучки О, ага есть есть детальки э -э так а у меня есть да у меня все у меня прям все есть на самом деле это достаточно дешево крафтится так все я скрафтил этот пистолетик да ствольная коробка э -э что мне осталось вот раз вот два вот три. и что еще осталось что еще осталось а все так просто, все, плюс бензопила на целых 13 урона, по сравнению с моим гребаным мечом на 6 урона, который вообще не помогал мне, но сейчас, конечно же, мне будет помогать эта бензопила, про меч можно забыть, э, топор, он уже сломался почти, тихка, самопало ставлю, понятное дело, хоть какое-то оружие, и может быть прям сейчас напасть на военных, потому что это, я думаю, достаточно хорошая идея с какого, в каком-то плане будет. Хотя фиг его знает. Не знаю, как то меня, если честно, пугает э, их количество. Я бы сделал бы еще какое-нибудь оружие. И, кстати, я забыл рассказать про то, то, что, как видите, я немножечко это место приукрасил, так сказать. уже как-то выглядит более-менее похоже на домик хоть какой-то, да. Но я думаю то, что это все прекрасно заметили. Я просто очень редко записываю и поэтому, может быть, вы уже давно забыли. Э, ну, давно это видели и забыли. Поэтому... Поэтому, ладно. Короче, ребят, не удивляйтесь, то, что я так комментирую. Глупо, плохо и так далее. Все потому, что я правда записываю, едка, Да. Ну, я думаю, вы это и так прекрасно понимаете. Э -э, вообще, давайте пошли в пещеры. Что я вылез-то? Э -э, я думаю, что надо спуститься в каньон, в который я уже спускался. И там поискать еще каких-то ресурсов. По типу железа. Да. Так, там какая-то дыра... Так, я куда-то не туда, по-моему, спустился. Здесь мы каньоне не найдем. Или найдем. Сейчас посмотрим, конечно. Смотрите, куда-то идем. Мне нравится то, что здесь пещеры большие. Это, конечно, намного, как бы, ситуацию приятнее делает. Да уж. Вот, смотрите, просто спускаемся и спускаемся. По-моему, мы здесь гуляли уже в прошлый сей, Но все-таки здесь, крови, видите, Иисусов просто фигово туча, поэтому... Поэтому я думаю, что мы спокойно сейчас здесь все будем добывать. Хотя мне сейчас, наверное, больше всего железа нужно, которого я как раз и не вижу. Опять эти... Опять этот крейк. Ну-ка. Ну-ка. Блин, всего 13 патронов осталось. Что же делать? Надо больше пороха. Ну и железа, естественно. Но железо-то, если мы еще как-то найдем, то это я даже не знаю. И еды тоже нету, кстати. Уже хочу свою бензопилу, если честно, попробовать. Очень интересно, что вообще из этого получится. Но я так понимаю, она достаточно жесткая, эта бензопила должна быть. Уж 13 урона, это, знаете, это уже не мелкий урон. Хотя бы каких-то, например, пауков, каких-то таких мобов не слишком сложных, я убивать буду достаточно быстро и легко. Да. Но, как видите, я тут э, пока что ничего не нахожу. Видимо, опять придется сюда спуститься. Какая-то богованная лава, как видите, после через стенки... Как стенки какие-то льется И все. Так, а оружие бы мне бы экономить? Потому что у меня вообще уже нету ничего. Блин, я не понимаю, где железо найти. Здесь эти пещеры, их просто тут развилок просто миллионы. Всяких вот этих бессмысленных. Ой, блин! Чтоб тебя я про вас забыл, блин! Иди отсюда, твай! Вали, вали его, вали! Как, как, как она работает? А, правой кнопкой! А, вот как она ежит то С этим модом я все, меня стрелял с левой, ну, с левой кнопки Сейчас с правой надо Блин, у меня же еды нету Я могу, конечно, опять это сожрать, но оно, блин, мне вообще никак не поможет Так, ой, блин, да чтоб тебя Опять Так, давай, давай, давай, уби его Зачем я стреляю-то, если убить-то легче Еще что такое э, э э э э Отвалит меня книга О, что-то выбил Мешочек Ага, еда, неплохо Так, о нет Блин, я еще знаете, что самое главное забыл? Я забыл щит сделать Так, быстренько, давай, давай, давай Нет, нет, нет, не надо Чтоб тебя Блин, эти твари Они же, блин, сейчас меня Убьют, убьют меня сейчас Не надо Два сердечка Нет, не-не-не-не-не Какая тварь это делает? Кто это делает? Не-не-не, надо закопаться быстро Где он? Кто-то делает-то. Я не хочу умирать-то, блин. Как выжить в, в этой пещере без еды, блин? Так. Блин, я боюсь, что я сейчас умру. Полсердечка, блин. А выборов, в принципе, спя... О, и нету. Фу, тихо. Фух, блин, я чуть сейчас это самое. Вы видели, какой-то монстр огромный был? Даже два было. Нормально, блин. Так, ладно, здесь хотя бы уже никто нападать не водит. Так, чтобы скрафтить вот такие патроны, давайте мы сейчас тогда еще немножечко плохо используем. Давайте, наверное, штучки две. У нас всего, видите, сколько, сколько, сколько, где он. А, вот он, пять штучек. Давайте две тогда будем использовать. И все, я не хочу сейчас много тратить э, на эти патроны. Вот так вот потрачу. И все на этом, в принципе. Так, раз. И вот два. Все, еще 32 патрона. И, в принципе, на этом все. Сколько у нас 40? Да, и бензопила. Ну и давайте, в принципе, поспим Короче, э, давайте сейчас начнем как-то здесь э, дальше продвигаться, да Во-первых, давайте вот что сделаем Я сейчас скрафчу инструменты э, Или инструмент под названием топор Да, хотя бы что-то такое, да Топоик э, Наверное, даже лопату скрафчу И где-нибудь там уже добуду Да, так, это я, наверное, как по запасу возьму и большая-большая проблема в том То, что у меня никакой вообще еды здесь нету. То есть, ну вообще ничего нету. То есть, надо отсюда уже быстрее идти И просто И просто куда-то валить Лодка, лодка, лодка Короче, ребят, сейчас будем путешествовать Попробуем сейчас найти нормальный биомчик Потому что в этой пустыне жить, как-то, знаете Не очень приятно И вообще бы мне бы э -э -э -э, Тихо, тихо, ну-ка, зарублю себе сейчас Собака Отлично Блин, прикольно на самом деле Рубить тут всех Это очень прикольно, ну ладно Мне это оружие уже нравится У вот тебя, например, например Крейг На-на-на-на-на Отлично, зарубил Так, а когда ты им пользуешься Оно тратится Так, тебя зарубил С одного удара Так, все, поплыли Главное плыть быстро, потому что я уже понял то, что за мной сейчас могут всякие монстры бежать прям очень быстро. Эээ, ты чё тварь? Ты чё так близко-то подъехал-то? Короче, надо просто плыть спокойненько сейчас. Главное, чтобы меня тут не убили, блин, пока я тут плыву. Чувак, нормально тебе тут жить-то, да? Ты издеваешься? Блин, я опять около военной базы, я не думал, что так близко это все происходит так иди сюда твой э -э -э, ты чё э -э, блин я не могу у меня эффект плохой зарублю тебя твой есть все жить можно давай давай всплывай отсюда всплывай блин я здесь остановился конечно Ага. пусто Так, может быть я здесь уже был фиг его знает я же тут все-таки играю по чуть-чуть поэтому это вполне возможно так, а я сейчас умру, ребят. Не-не-не-не. Так, давай в лодку. И давайте поплы поплывем куда-нибудь тогда вот туда. Да. Надеюсь, я сейчас не приплыву назад. Потому что я не могу здесь найти нормальное, просто нормальную сушу. Я где-то в океанах плыву. Зато, смотрите, нашел что? Нашел нефть. Нефть, это неплохо. Нефть, наверное, пригодится когда-нибудь в Билкрафте, Но я не знаю. Пока что нам это все, конечно же, не нужно. Мне не нужен остров, мне нужно нормальное большое, так сказать, поле какое-нибудь, да, где с большим шансом могут спавниться всякие данжи. И там уже, возможно, мы каких-то ресурсов добудем, возможно, найдем еще какую-нибудь военную базу, не на корабле, например. Да, ну видите, это просто острова. Что? Подожди. Стоп, это же не может быть здесь военная база. Это просто корабль. Это просто корабль без военной базы. Ну-ка. Я бы на него бы хотел бы залезть, да, около военной базы. Но я понимаю то, что это на самом деле исковано. Так, да, слезь ты. Все, отлично, погнали наверх. Так. Все. Тихо. Так, здесь никого нету, это хорошо. Так. Увеличение опыта ТИ. Такое зачарование есть, нифига себе. шневой скипетр. Толкать. Толкать. Бонзовые по ноже Может одеть Так Кстати, лучше защищает, я вижу По защите Бронзовый шлем э, Какая-то кестас Непонятный алмаз еще один Кстати, алмазы-то мне нужны, чтобы уже наконец-то узнать, что в этих метеоритах Да, мне нужны такие алмазы Ух ты Так их можно заубить и получить всякие Крутые вещи Вау ни хрена себе сколько мусора Прикольно вообще да Ну кстати хороший корабль мне попался Если честно Да еще наверх можно подняться Так ну допустим Допустим Так Сколько же здесь всяких Контейнер с сердцем Съем Да ладно Да ладно Плюс одно сердечко ребят Я даже не знал что здесь такое есть Амулет про противоядия. Ну-ка, как его засунуть? Э -э вот сюда, что ли? Или куда? Так, ну вроде, вроде поставилась, я не знаю. Так, наверное, я сильно на гонзовые заменю, поэтому железное до свидания. Темные ботинки. Ну-ка, попробуем. Так, и что? И что, ничего? Да, по-моему, темные ботинки какие-то эффекты дают. Насколько я помню. Нет, вроде ничего. А, я же их не поменял. Ну-ка. Блин, сколько здесь мусора. Это капец какой-то. Надо что-нибудь повыкидывать. Э -э так, тебя оставлю. Не знаю, тебя оставлять или нет. Бочки не надо. Э -э Деревьяная. Ой, это фигня вообще. Это что, железная? Ну, железная. Ладно, еще оставлю. Каменная. Тоже фигня. Э -э так, ender начало. Это какое-то крылья какие-то. многоразовый эндер Может использовать повторно. Нифига себе. Эндер-мешочек. И носной эндер-сундук. Давайте что-нибудь оставим здесь. Прям все, давайте сюда повыкидываем. Очень удобно, ребят. Очень удобная вещь. Да. Прям очень. Так, хакела я сюда тогда поставлю. Блин, вот это плохо. Так, уголь, уголь. Незер-кварц. пох, обязательно берем. Это нам не надо забывать Плоть, наверное, тоже возьму, потому что хоть какая-то еда Да чтобы хоть как-то, блин, здесь выжить Без еды, блин Ну и давайте поднимемся тогда Так, еще поем Так, отлично, у меня здесь сердечки восстановились Посмотрим, что здесь Кудица, нифига себе Ты что, в бочке жила, что ли, Кудица? Все, все это время Сколько ты времени здесь прожила-то курица? Алло Нормально, блин, нет? Прикольно. Ладно, теперь здесь какие-то ресурсы. Железный нагрудник. Ну, у меня есть. Так, бочку давайте тогда поставим. Э -э -А ага, могу что-нибудь сюда еще положить. Э -э ну, наверное, в принципе, вот это или даже это оставить, не знаю. Вот эта, кстати, фигня очень крутая. И, и ты бьешь просто, крутишь ее вот так вот. И она очень хороший урон наносит. И при том достаточно быстро. И, наверное, последнее место, куда нам осталось Сходить, это, наверное, наверх Да, возможно, там тоже какие-то вещи будут Интересные Я очень рад тому, что у нас сейчас появилось хоть какое-то оружие Бензопила какая-то Лучше, чем ничего Давайте попробуем вот это дело Использовать Чего, 2000? Да ладно! 2000 использований! Ты прикалываешься? И бензопила очень удобная Так, я зомби слышу Ой, нет... Ой, зомби! Тихо! Тут спавнили что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не! Нет! Чтоб тебя! А! Нет, блин! Чтоб тебя! До свидания! До свидания! Поесть надо быстренько! Ой! Тихо! Тихо! Тихо! Аааа! Нет! дай! Нет! Ты прикалываешься! Ребят, вы вы поняли, что сейчас произошло? Ребят, я как самый настоящий, не знаю кто, все просрал походу. Знаете что именно просрал? Гребаную бензопилу. Она по-моему сгоела. Но я надеюсь, что конечно это не так. Ну а если это так? то что делать-то? Если это так, это просто капец какой-то. Зачем я телепортировался? Я бы лучше бы там, бы сдох бы. Я же теперь не знаю, где это находится, блин. Вы, вы понимаете, да, что я, что я сейчас... Ну, как бы... Что сейчас в итоге получилось? Я просрал грёбанную бензопилу, походу. Она, слава богу, крафтится не так долго но все таки у меня иисусов-то... Достаточно ограниченное количество... Поэтому я даже не знаю, что делать Короче, ресурсов нам не хватает на новую бензопилу, да И получается то, что надо идти в шахту за железом Где-то найти, наверное, ту же шахту, где я умер в прошлой серии И где-то там как раз и попробовать сейчас еще железо найти Потому что именно там где-то оно и должно быть а что так мало железа-то здесь, я не понимаю Хотя бы какое-нибудь железо здесь было бы то ли я куда-то не туда захожу, то ли непонятно. Э, -э, э! ты чтоб тебя! Нет, не хочу умирать, но ну, пожалуйста, пожалуйста, умей давай, умей, умей. Быстро, быстро, быстро, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Э -э, давай, давай, давай, броню, броню. Давай, где? Где, падла? Где то да, твой? Я валю, валю, где он? Гла главное, где? Вижу, вижу, убил кого-то. Блин, я подняться еще не могу Блин, капец, их тут, этих э, тварей, конечно, в воде Так, ладно Идем, идем, идем дальше куда-то Блин, надо на сушу выбраться В какую сторону мы вообще в прошлой сей плыли, я не помню По-моему, не туда, а вот туда как раз мы плыли Плохо, что у меня здесь лодки никакой нету Так, так, так, так, меня какая-то тварь пытается убить Опять Не надо Умейте, умейте все просто нет Опять меня какая-то тварь пытается убить то Да чтоб тебя-то, а Что за фигня-то Блин, в эти пещеры сходить Это, конечно, блин Стоит ни одной жизни Так, надо стенку поставить какую нибудь чтобы меня не заметил И копаться дальше Ага, какая-то шахта Так, ой, крипер Ой, у меня боится, что ли? А, ну, а что я боюсь-то тебя ну, гуляй, гуляй А ты-то меня не боишься Так, тихо Тихо Тихо, пауки, пауки, не-не-не Блин, почему у меня нету бензобилы? Я не хочу умирать таким образом а -а -а. Умрите, паука грёбаные Меня опять сейчас убьют, ребята Опять убьют сейчас Убьют, убьют, убьют, убьют, не хочу Пожалуйста Дайте пожить Дайте пожить они а, с двух сторон. не не не не не не не не Блин, блин, блин. Они меня все видят. это чьи стенки. меня это вообще бред не радует. Да. Блин, что же делать? Опять одно сердечко. Опять все плохо. Давайте добавим новую метку. Там, не знаю, единичку, например. Телепортнемся на нашу базу. Все, конечно, опять не... Он... Ты как отсюда-то меня видишь-то? Он меня видит просто через... Через стенку, я не понимаю, как он с такого расстояния меня видит. Главное, чтобы еще не убил. Так, еще что-то открыть могу. Так, изделие подводного дыхания. Короче, надо что-то с едой придумывать, потому что это уже, ребят, вообще никакое не делает. Как жить-то дальше? Без этого всего-то. Да. У меня даже семян элементарно нету. То есть, это получается, я сейчас могу, знаете, куда заспавниться? Это я могу сейчас на старую базу заспавниться? ту ту ту ту ту ту ту ту Не надо! Я надеюсь, что... Ну, я думаю, что вы и так поняли, что... Куда я попал сейчас? Так, я снова в старом добром биомчике. Да. Так, отлично. Зомбачина идет. На-на-на. Отлично. Ну, это понятно, что это... Что-то такое... Каст, кост, 60, транспорт. Транспорт какой-то. Так, ладно, это интересно. Очень много, кстати, здесь животных. Это, конечно, огромный плюс. Чтобы хотя бы можно было как-то здесь... Как-то выживать, блин. Ой! Да блин, с этими зомби опять. Отстаньте от меня. Корова, до свидания. Тебя еще убить надо. На, на. Отлично. Что это такое? Какая-то пластинка. Окей. Окей, okay. мне бы побольше просто коров сейчас поубивать. Почему, кстати, я в этот каньон не полез? Так здесь же вот железо-то. Зачем я бежал в какую-то, блин, гребаную пещеру, в которой в которой куча монстров, она еще темная и так далее. Если здесь все как бы на виду, железо, осел, нормально. Ну ладно. Вот обычная железная руда. Даже не, не кусочки. Что очень-очень даже круто. Сейчас мы здесь добудем. Сейчас, конечно же, опять вылезут эти монстры. То есть здесь просто подбывать железо. Бензопилу я, наверное, сделаю уже за кадром. И, скорее всего, в следующей сей мы уже нападем на военных. Думаю, то что просто у нас будет бензопила. Вот это оружие, самопал и все. И уже там посмотрим, что-то да как будет. Я думаю, то что можно было бы тогда уже и в этой сей напасть. Ну ладно. Что вышло, то вышло. Я не знал то, что так все сложно будет. Опять, это, опять эта хрень вылезла-то. Ты прикалываешься, алмазы? Прям так близко? Так просто? Ну вот, смотрите, какая хорошая пещерка. Давайте я здесь метку поставлю вместо этой единички. Поставлю пещера. Пещера. И сюда буду заходить. В следующий раз. Да. Почему нет, если это хорошая действительно шахта. Куча ресурсов. Да и как-то она более открытая, да? На, на обычный мир. Зачем я в ту шахту ходил? Ник ну, вы, наверное, мою логику не поймете. Я просто в Автоусии эту шахту проходил уже, да? Этот каньон. И не знаю, зачем я его пропустил. Можно было сюда спуститься и сразу Иисусов добыть. Но почему-то я этого не сделал. Да. Ладно, давайте его добьем уже. Ну и на этом будем заканчивать. Вот такое вот место, да? Нашел нормальный каньон. Уже видите полстака добыл. Железо. Что, в принципе, нам сейчас больше всего и нужно. Да железо всегда нужно. Особенно в или Это, блин, вообще незаменимая вещь. Нет, не хочу, пожалуйста. Надо щит сделать уже. Умни. Все, отлично. Все, все, все, все, все. Все, забираем вещички и отсюда уходим. Метка у нас стоит. Все как надо. Э -э так, железо есть отлично я чуть-чуть с карты сделал вот это сделаю назад все всем ребят спасибо подписывайтесь и скоро вы увидите еще больше стей всем спасибо пока пока и удачи пока пока я.